Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть GTA 5. Итак. Ну, чего-то там украли. Теперь давайте... А, самолет... Ой, самолет. Вертолет мы украли. Так, теперь где у нас хорошая миссия-то? Именно этого персонажа. мать. Вот она. Ну давайте, я не знаю на вертолете возьми Where? трубку. So, like У нас все everything. готово. кстати, хочу поздравить вас всех. А, с 9 мая, с Днем Победы, да, это действительно выдающиеся события. И я горд. Горд то, что наши, как сказать, как правильно выразиться так, Военные нет. Наши деды и прадеды. Не дали фашистам пройти. Да, не дали войти в эту кабалу. Когда хотели у... убить все расы, оставить только арийскую. Ну, кто историю знает, тот поймет его. Арийская раса. Да. О, кстати, тюрьма недалеко, а я даже не знал об этом. Ладно. Вот. Фашистов всех мы победили. Тот, кто думал, что победили американцы и второй фронт был открыт, ой, вы глубоко заблуждаетесь только СССР, им не россия а именно СССР, до да, победила нацистов потому что там были все в то время были все а сейчас уже такой идиотизм начался мама не горюй все друг от друга отказываются все друг друга не знаю в душу плюют Но это страшное зрелище конечно ну ладно, не будем об этом, тем не менее, я поздравляю вас с праздником 9 мая. Продолжаем играть. Блин, на этом глебаном вертолете так долго лететь. Почему бы мне с вами песню не спеть? Какой-нибудь, подождите, а военные песни какие там? у солдата выходной. У-у-у, Ярче жаркого огня, золотом горят. Ох, ты, господи, я даже помню песни. Я реально помню песни. Это песни те, которые не стоит забывать. Это песни те, которые действительно достойны жить и существовать. Я прибыл. Давай разберемся, что-то за херня здесь происходит. Так, что мы с тобой сделаем? А вот и Тревор. Супер! Один в куртке, блин, в кожу, а другой с бозон торсал. Так, только что вы парни с радостью поможете правительству. Серьезно. Да ну, мы. А мне говорили, что мы поучаствуем в этом деле, что мы хрезая согрешим, поимеем всех. Давай, где тут мощная волна патриотизма? Я! Я тут сел делаю! Я! Ты голух от барабана! Понял, не совсем! Я же говорю! Ой, ой, не жилеццы. Вы хороши, oh, да? Три Listen, секунда. Слушайте, нам нужна помощь. кое-чем еще. Часть правительства, часть corrupt. его довольно продажна. Mm. А я-то тут a... прихрену. Right? Ну только не твоя, yes, которая так, но мы по-хорошему продажны. Но управление, они хотят устранить панику. So so и этим обеспечить себе бюджет. Вот за это мы платят, и теперь они раздобыли средства, которые нужны для борьбы с преступностью. С преступностью. Для подкупа продажных чиновников. Блин, да, это, это бред. Наркота. Эти ублюдки обожают торговать наркотой. Мы против, я против наркоты. я вам не советую никогда не связываться с наркотой. Не употреблять, не фасовать, не продавать. Самые гнилые бизнес, самые гнилые люди. Их не любят, нигде абсолютно. Они пользуются авторитетом только среди наркоманов. Когда... Хера так, короче. Ой, у меня только! Злость нахрен. Охота большой револьвер так фах, в руки заворожался и так бах, бах каждого наркомана отдельно. Ну давайте, ладно. И как же мы это провернем? Не знаю. Ну. О, oh, кстати, на машина там у меня, моя, <соскопил> классический блиц. <соскопил> Это же Фрамзона mm -hmm. так? Предлагаю задействовать технику. Мусоровоз блокирует путик, экватор валит, замаскируемся, и все будет в шоколаде. И будем надеяться, что у этих парней нет с собой тревожной кнопки. Если есть, то тогда придумаем еще что-нибудь. Или когда, если когда твою мать... Буд буду бдеть ха <laughs> блин, спасибо, Тревор, блин, Майкл. спасибо, нет, Майкл, нет, без проблем. Нет, Тревор, блин, ну, вообще беспордомный. Ой, все бы так жили, как ты, Тревор. Покиньте сектор. Давай. Давай. Покинул сектор. Что ну, далее? Сохранить. Давай. Давай, летим на этот этаж. Right, guys, a few more details. Извините, я не But могу читать. Немного подробностей для того Guarders дела. Нам... Так, Let's мусоровоз возьмем. Его в мировом парке Так, на машине было бы долговато, конечно. Хотя, посмотрите, улицы, вполне разрешают, да, чтобы действовать. Кто хочет, если вопросы вопросов, решайте, решайте. Я не против, блин. А? Я Итак. Где-то здесь мне надо притулиться. Кто знает такое слово притулиться? Так. давай да кто ж его видел-то, блядь Вот так. Господи, столько машин. Ладно. Ну, я а на вертолете? Пошел нахер. Тут еще ничего не прогрузилось. Да, кстати, кто может, кто желает, э -э на. Видеокарту, да, сбросится. Реквизиты внизу, описание. Привет, Тревор. Я скучал по тебе. Привет, ой. привет да вот так. Привет, все зайки. Привет, господи. Ваши приветы нужны как в морге констаньеты. Констаньеты такая химня. музыкальная у испанцев. Массируй мне. Отлично, отлично. Тревор, заработался, да? А где твои сурогатные? Кто? мальчик? С горящими глазами. Тут все не так. Что все тут? А, короче, все в Вот это мне нравится. Вот это уже дело, да. Как массаж ноги? Просто супер. Эй, чувак, я опас. Послушайте, я позвонил вам, чтобы обсудить одну тему. Hey, Итак, вот сейчас Lester? будет, да, действительно, жопа, тема. Я помню эту миссию. Right? Он вроде бы, как, сэкономил 20%. Course, так. And... Итак, давайте выберем. Или выбирать не надо. Shores, Airfield, Господи, еще и я за руль. Отправляйтесь к аэродрому. Ну, давай. Четырех мест. Блин, ну да пошел ты нахер, у меня броня тут стоит. Тем более, машина не моя. И я под водой байкал. Это мне плевать на все. Потому что я русский. Господи, почему некоторым так сильно случилось? Well, like? huh? Я наоборот, дружище. Дело же не зависит от нас, и делай зависит от человека, есть человек говно, и есть нет. Вот и все. А нация вероисповедание это уже не имеет значения. Только один вариант, либо ты говно, либо, либо нет, все. Давай, поехали. Т.П. Тревор Филиппс индустрии. Индустриис. Я прям Industries слышу, я прям английский слышу тебя, хвать такая. TP, inc, Но я полностью Trevor английский не знаю, поэтому Just не могу ничего, ничего хорошего сказать. Nice. Ни плохого, ни хорошего. Так, so здание выросло. Off, still... Господи. Какой бизнес, Майкл? Американский бизнес вы знаете, Не мне решать, потому что я из Зеленого Запада берега Живую и расту. Я человек, Да У нас другие ценности. Да. Сюда.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 Это hey, просто то, что этот мир нуждается. Шит, вот Это, это было бы дарвиниано. Эй, смотри, чувак, мы Но если ты думаешь, что будешь лучше без нас, нет, нет, нет. смотри, Господи, это все просто. Давай успокойся, ладно? У нас есть счет, есть прибыль, которую можно заработать. Нет, куда-то я его вышиб короче. г и работать Да, да, да, так как я полюсу гоно мы гауна в сэнди шорс айнода май гайзу беда стир дал авто сапу рейн а мы не геринте сет самарин алековато едем насколько я помню на подводную Эй, <связывая> <связывая> <связывая> что Блин, вот а, да, с правой стороны, ех, можно было подняться, куда Да, выдуманный город, выдуманная страна такая. Ну, страна, может, не виду, город, то то, что это точно знаю. Нет такого города. These are government scientists we're robbing. I said at the condo the tests are being run by Maryweather Security bling. Consulting. Ah, yes. The mercenaries mercenaries fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxed. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Oh, oh, oh, oh. there's easier ways. And this sounds extreme, T, even for you. Can we rethink? I mean, how deep are you into it? How deep? I've got a sub, I've got a big helicopter, I've been researching this since I got to LS. Those guys, Wade and his cousin Floyd, are expecting a paycheck. Same with my intel guy, Ron Jekkowski. Who is a damn sight better than Lester, I might add. Okay, fine вот такие повороты я кстати только в азии Listen, видел Frank, да. out, да. настолько резкий no, no, no, uh, как настолько непривычные. только в азии видят это но хотя они на американцев до да, акцентируется поэтому возможно так оно все и есть Эй, не было, да? Эй, эй, вот Давай! Chopper, Давай, залазь! Давай, мать! Так, потащили. Такие вертолеты, кстати, только тоже, только в Корее видел. В России таких не видел. А вот там американские вертолеты летали в Корее. Этого вот только там я хибью. Вот я и создался таких вертолетов в россии я не видел в россии есть три боевые вертолеты только. таких я не видел. И да я добыл его на военной базе а еще тут какое-то военное снаряжение в салоне пушки и все такое прочее если будет жарко все это пригодится где ты блин, будешь воевать это а подводные лодки то Давай. хорошо, сейчас город перелететь. Правда, oh, really? right. ты не находишь no. дело серьезно. давай-давай-давай в океан летим или в море что это такое я не знаю господи сюда же еще за машине можно приехать а вот по идее этот карта очень даже просто бы до Tanks. в танкс бы замечательно That guy по <говор> да <говор> Теперь ты... Поиск. Цель найдена. The app is live. I'm the Давай. Посмотрим, куда ты меня приведешь. <звучит> куда ты, тропинка, меня привела. Без милой мне жизнь не нравится. Похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, похресни, я похресни, похресни, похресни, похресни, Like it, так, мы приближаемся, все-таки, по малу, по малу, мы Давай. Вот эту штуку мне надо да, забрать надо. Поднимайся на поверхность. Давай. Господи, hey, man, такая мутерная, немного. Ой, я, я помню, я помню. Раньше я well, no, столько is, времени, столько всего. Пришлось говна столько изложить так, чтобы по эту миссию пройти. Сейчас тебе очень легко просто, просто, как кровопускать. Да. No, like like yeah, Ядерный в хорошем kind of смысле. Так. Yeah, well, sure. no, we'll well так нам заплатят. Хорошо заплатят. Давай, давай, давай, давай. Ты координаты у нас, мы ждем тебя на поверхности. Досталось, да, а чуть-чуть Уждите. Блин. Глубоко было просто. Поднимайся и уходим отсюда. Hey, вот я. Nagyos, Marta! Várj, were you too busy shipping mimosas by the pool to take your flying lessons? Зависнуть, блядь, надевала. Это я не пойму, что ты не хватаешься? хватайся блин Now, Твою то уж мать-то жми на ручку нам пора да я знаю, что жми потому что он убил и охота And быстрее закончить эту break. хрень так Пищики, кстати. Да. Нормально Пока нормально идем. Кажется, они котись. Итак, летим к взлетной полосе. Бля, опять. Ладно. That, а что I это было? You. Я же говорил. Мир Уэр, Сэр. Ужасная халаты таких виртов, так не гонтов? бывает. Yeah, right. Ты прав. Мне достаточно there видно, что на самом деле это армия. Их, хреб, зайцы, ящер, Я сейчас сейчас? Не влететь в что-нибудь. А доставить. До базы целыми не вредил. Давай. Сократил миссию, да. Ох-ох-ох-ох, да. сколько. Давай, Всё получилось! А, <смех> давай! Да, конечно получилось! Далее! Так, это мой ангар. Самолет садиться не надо. Ой, юшмать, от. Подать сюда такси не могут Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у него здесь Ой, Темным лесом, темным лесом Темно, конечно Давай Ох ты, ох ты Бухты-барахты Оба транспорта здесь, это хорошо Так Для начала сюда, мы это купим Да подожди ты Так Интернет! Интернет я сказал, бля. Путешествие, транспорт, воздушные суда. Мне небольшой такой. Самолет то уж нет, а вот вертолет, да, пригодился бы. Хотя вот такой самолет может быть и, да, наверное. купить ладно так. яхту яхту я уже даже не помню покупал вообще яхту или нет ладно пусть вот такая будет дешевке возьмем и мне надо спецтранспорт Мать. ходит в праздничный сюрприз ходит в праздничный сюрприз да вообще-то я не про это нет так Вот такой вот. Что-нибудь из этого. Вс. А, окей, окей. Так. Давай, блин, твою тачку еще прокачать надо так-то, по идее. Так что я без суть раньше ты первый кто был на модных тачках таких гонял. потому что на тачках достойно гонять только ты по идее как водитель у тебя и навыки вождения лучше Так. да и признан ты другими как бойщик хороший Давай, давай, давай. Опа, опа, опа. Так. Так, да плевать на вас, на всех. С большой колокольни Учитывая, при каких деньгах я. И пава рот. Стреляют, то это не по мне. Так. Давай купим. Все купил. Все теперь это мое. Вы купили фрезер. Что за это? Это заведение представляет жителям вот так ежедневная прибыль составляет два косаря. Да нормально, я согласен. О, кстати, да, вспомнил что-то за заведение. эти хорошее заведение Let's go! Давай. Вот так, поехали Где-то на трассе там Че ты? Саравос. Да. Получается пока. Блять, две звезды заработал на пустом месте, как? Ёбайё. Блин. Даже в четвертой части, блин, это по продуманию было, чем в пятой. Mm. Так. Поехали. На мусоровозе. Чучмек, сал ты чучмек, бля. <звук> сюда, сюда, сюда. Вот так. Да, через внос. Так. Правильно. Три миссии сейчас. Вы хоть? Уебан, зиби отзваниваемся говорит что у нас все хорошо мусоровоз есть ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте ваши комментарии спасибо тем кто донатит да вот у меня средства связи есть также жесткий диск Теперь на видеокарту. Все потихонечку, все помаленечку будем копить. Пока!